Кто знает. Вера это ощущение называется. Вера. Вера означает видение победы. Вот, допустим, вы по пустыне, по пустыне идете. Бац, ну, точнее, по тайге. И чувствуете шум дороги, а вы уже все, уже, как бы, вы уже все. Вы уже голодный, несчастный, уже, наверное, думаете, я заблужусь. И потом раз, что-то машины. Какое-то ощущение, что город рядом. Это называется вера. Человек бежит, начинает бежать в эту сторону. Кто-то из вас, было, что заблудился в лесу так сильно? Было? Поднимите руку, кто вот такого было? Понимаете, о чем я говорю? И он чувствует, что все, все, я спасен. Особенно в стайде. Там же можно просто уйти непонятно куда. Вот она почувствовала это чувство, что я спасена, понимаете, это называется вера. Она почувствовала, что надо сделать, чтобы избавиться от этого камня, вот этого вот, ножа тяжелый. Человек не знает, что с этим делать. Потому что, когда уходит близкий человек, нужно очень большой объем работы сделать душой, чтобы ему помочь, чтобы тебе легче стало. Ему становится легче, и тебе становится легче. Знаете, насколько сильно легче стало ее маме? за вчерашний день. Вы не представляете просто. 60% работы, которые надо было ей сделать самой, мы проделали вместе вот этим пожеланием счастья. Но 40% осталось. Вам придется еще где-то около месяца трудиться в сердце, чтобы легкость в сердце появилась, и ваша мама во сне придет к вам, что-то теплое скажет и пойдет вверх дальше. надо ждать, надо трудиться. Хорошо? Спасибо. У нас кто-то еще должен стать, да? Кто у нас еще? Есть еще три человека. А вот девушка, ага. Девушка там, да. Давайте микрофончик. Добрый вечер. О, кто-то другой. Где? Кто, кто, где, где, где? где? А, все. Ну, давайте рассказывать. Ну, вчера я, конечно, села в поле, потому что я обычно там есть человек в в сторону, а тот меня, только, конечно, мне было вытушить Поближе микрофончик. что мне надо, необходимо выйти, потому что так лучше жить, как я живу, и Какая усталость? Как после тяжелой работы да. или как после чего-то хорошего? Очень. Вы знаете, я просто пришла и отрубилась. Нормально. Но чувство было какое? Чувство полегкое, да. Потому что иногда отрубаешься, чувство плохое. А звук слушали? Да. Да. Супер. Да, да. Ну и потом день как-то я провела очень спокойно. Если обычно я какая-то кожаная, я нервная. А тут спокойно все. Я вовремя пришла на эту встречу. Да. Радост на мне, я спокоен в смертельном бою. Вспомнили, да, песенку? Что произошло-то в вашей жизни? Почему вы вот так вот вышли на сцену? Поборов себе. Вы ведь непростой человек, у вас хорошее положение в обществе, ведь что же вас туда дернуло на сцену? Ну, во-первых, у меня умер муж. Я осталась без квартиры. И вот ну, этот стресс, это меня уже не стресс, а депрессия. Потому что это все. Да, я согласен. Согласен. Жить. А сейчас? Сейчас, вы знаете, я знаю, что мне надо вернее заканчивается дома а дальше ну, как судьба с супер видите она знание получила что делать у нее четкое представление вот так надо вот сейчас действовать все так ведь да. легкость появилась от этого знания спокойствие но вы не 60 процентов сделали работу только 30 да. Если вы не будете этого делать, завтра, послезавтра все начнет возвращаться назад. У вас тяжелый пласт очень, вам надо его победить. Это тяжелый экзамен, серьезный такой вы преодолеваете. И вы уже этот, этот экзамен имеете в сердце долго. Я так чувствую, что больше полутора лет. да? Видите, человек в стрессе находится 8 лет уже. Удачи вам. Да. Спасибо. Спасибо всем заходящего. Полтора года просто стресс ну, обрел такую сильную качество. Сильную такую. Давайте дальше еще девушка у нас поднимала руку. Ага. Которая я похвалил. Ну, давайте, рассказывать. Так мне интересно узнать про вас. Ну. Вы необычный человек. Ну, рассказывайте. Я здесь приглашение своей подруги. Я Вы не слушали до этого мои лекции? Да, я не уже. Я знаю об этом, и поэтому этому вопросу задавал. Это это Бог вас поддерживает. Ясно? Да. да, это правда. Нет, это не, не так. Я была уверена, что он ошибается. Вы не включили этот механизм. У вас просто не было сил. У вас тяжелейшая судьба на вас навалилась. Я не стала ему объяснить это. Я просто пожелала ему счастья. Вы мне сказали, и каждый день я искала очень хорошее что-то в этом человеке. Но когда Лина пригласила меня на ваши лекции сюда, я принимала это как подарок Бога вот, за такое принятие. И я просто бывает счастлива, что в этом зале есть люди, которые вас очень любят, слушают вас, следуют, тому, что вы даемся и исправляют свои службы. Когда... Кому она сейчас обращается, как вы думаете? Она обращается к Богу. Человек может быть только проводником, он не может быть обладателем того, о чем говорит эта девушка. Я потом позже это объясню. Но она может это лично мне говорить, имеет право. Потому что с Богом можно строить отношения через старше. Это возможно. Это описано в Священном Писании. Так. Так случилось вот фразу, которую Вы произнесли на второй лекции, что все средства. на то, чтобы в нашей стране семье... возродить какую-то нравственность. Это факт. И я это верю, очень благодарю Вас, И это меня очень вдохновляет, потому что ровно три года назад, ничего не знаю, как Вы ещё тогда, ну, каких духовных знаний, не знаю, Вас, Жила в Москве была достаточно успешным человеком. Поднят после смерти мамы. Я все потеряла, город победил, победили устои, какие-то местные стереотипы, время. Вот я чувствовала себя полностью поверженной, и я меня... ну, отвернулись очень многие друзья, было очень трудно. Но все эти потери, они мне дали вот... какое то Мы должны, должны читать лекции давать людям консультации. Поняли? Это мое наставление. Я к этому стремлюсь. Давно. Так, пока не забывается. светлана, я буду использоваться. Можете помочь ей сделать эту возможность. У вас будет уникальная личность. В ассортименте. И сейчас вот, я хочу поблагодарить вас за вчерашнюю возможность быть перед вами. У меня к вам вопрос. Что произошло у вас в сердце? Это не образность. А, Это правда. Вот сейчас... Ваш бизнес – это давать людям знания. Я старалась это делать. <télé Обрен Gia ionizer> вот Спасибо что сейчас у меня есть такая уверенность, что я не нападу в этой жизни. Что вы делали с утра сегодня? Нормально. Вы молились с утра? Желали всем счастья? Я молилась. традиции, которая сейчас очень Нормально. Мне очень нравилось. Спасибо вам большое. Она не сильно напрягалась с утра, потому что она все сделала во время вот этого вот пожелания всем счастья. Она просто отдыхала. На завтра будет молиться. У нас есть еще кому что сказать или нет? Я думаю, все равно достаточно уже, да, вы получили информацию о том, что происходит с человеком, когда он включает внутреннюю жизнь. Я хочу вам сказать некоторые важные вещи, которые очень важно знать. Есть шесть врагов человека, которые запускают стрессовую ситуацию. И вы должны знать этих врагов. Это не то, что какие-нибудь бомжи или аджахеды. Это враги, которые живут внутри человека. Первый называется корысть. Этот враг он может жить в человеке двумя способами. Один способ называется эксплуатация чужого тела или желание его использовать. Называется вожделение. Вообще, если говорить о вожделении, то Разделение проявляется тремя способами в жизни человека. Сейчас я буду вам говорить вещи, которые слушать будет тяжело. Пожалуйста, приготовьтесь. Вам будет тяжело, потому что все, что касается врагов человека, они же в разуме живут, и они держат оплот там. И как бы, ну, если вы сейчас будете слушать, и у вас все-таки это есть, вы будете чувствовать себя неловко сейчас, и вам не будет захотеться принимать это знание. Но вы не беспокойтесь, придет время, вы примите. Рождение проявляется в трех видах в сознании человека. Первый вид ⁇ это желание наслаждаться телом близкого человека. Безудержно желание наслаждаться телом близкого человека. Это называется желание эксплуатации в сексе тела близкого человека. Вожделение означает, что человек начинает стремиться к извращениям. Ему хочется больше. Понимаете? То есть, так действует вожделение. Вторая дорожка вожделения, она выражается в том, что человек разжигает себе эту силу. Единственный способ ее разжигать, это спиртное. Когда человек пьет спиртное, он разжигает себе вожделение. Желание наслаждаться плотью есть два способа наслаждаться плотью один способ это тонкий вид наслаждения плотью называется секс а второй вид грубый способ наслаждения, наслаждения плотью это означает есть мясо и оба эти способа они держат человека в рамках Телесной концепции жизни. Пока человек привязан к одному из этих трех вещей, которые я перечислил, он не может чувствовать мир тонким образом, он не может чувствовать, что солнце живое, что есть совесть, он не может чувствовать, что э, есть доброта, глубоко эти вещи не может почувствовать. Он не может отвлечься от себя, он очень сильно привязан к своим мыслям, к своему пониманию вещей, к своим убеждениям. Ему очень трудно перенять знания от кого бы то ни было, потому что в этом, ну, это состояние сознания означает, что душа она потеряла себя, она стала рабой тела, понимаете? То есть она потеряла возможность чувствовать себя духовной частичкой, она чувствует себя просто телом, которым живет, и отождествляет себя с ним полностью. Стремление к плоти рождает стремление к плоти. Когда сознание все уходит в тело, в грубое, то в психике, психика, она полуосознанной становится. Человек не понимает до конца полной степени, что такое Любовь. Ему кажется, Любовь — это способность наслаждаться кем-то. Не понимает, что Любовь — это пожертвование, это верность, искренность, уважение. Ему кажется, что Любовь — это просто... Желание наслаждаться кем-то означает сильное чувство счастья от кого-то. Нет, это не любовь, это влюбленность. Это тоже проявление вожделения. Часто люди рады идти в этой влюбленности, готовы бросить свою семью, разрушить все в своей жизни, чтобы получить это чувство. Но это всего лишь самообман, потому что это чувство заканчивается так же быстро, как начинается. Настоящая любовь, она это другая штука. Это означает, что искренность между сердцами двух людей достигла максимальной степени. И они реально верят друг другу. Это не дешевая вещь, то, что я сейчас сказал. Мало у кого это есть сейчас в жизни. Если человек сильно привязан к мясу, к вину и к сексу, он не может любить по-настоящему. Его любовь это всего лишь привязанность. И такие люди обычно мучают друг друга. Скандалы неизбежны в таких семьях. Потому что они требуют любви, они а пытаются отдавать ее. В этом заключается проблема. Так первый враг человека называется эгоизм. Ручейки эгоизма или как бы прибежище эгоизма я вам назвал самые главные. Но вы знаете, что такое эгоизм? Эгоизм означает патологическое желание жить для себя. Человеку очень трудно сделать для кого-то что-то хорошее. Он может делать что-то хорошее только для себя. Я вам сказал, тайные механизмы развития этой штуки. А вы уже смотрите, насколько у вас это внутри сидит сильно. В целом, надо знать, что только другой человек может сказать насколько этот враг человека в нас глубоко сидит. Потому что все эти шесть врагов, они побеждают разум. А разум означает, человек сам себя оценивать не может. Поэтому только другой человек может тебе сказать о том, насколько ты эгоист. Причем иногда близкие люди намекают нам, что мы эгоисты, и это вообще никак не действует. Иногда они говорят это в отчаянии. А иногда они просто орут на нас, стучат, стучат кулаком по столу, но мы думаем, что ты просто раздражен, успокойся. Но нас это не действует. Мы чаще всего в личной жизни только в глубоком отчаянии можем сказать об эгоизме близкого человека, хотя видим его каждый день. Но знаете, что в этом нет смысла. Человек, который не признался сам себе в эгоизме, никогда не сможет помочь в этом плане другому. Опыт помощи другому от эгоизма ключу только один. Признайся себе, что ты сам такой же эгоист. И тогда эгоизм близкого человека начнет таять. На твоих глазах прямо это произойдет. Потому что этот враг человека, вожделение, всегда живет в двух сразу. Он никогда в одном отдельном не живет. Но видно только его эгоизм, свой не видно. Понятно, да? Система. Следующий враг человека рождается из вожделения или эгоизма. Когда эгоизм человека не удовлетворяется в полной степени, то возникает раздражительность. А когда эгоизм человека не удовлетворяется в полной степени, тогда это превращается в гнев. Но ну, когда в неполной степени тебе как бы делают, как ты хочешь, пляшут под твою дудку, тогда это называется раздражение. Когда у человека в сердце раздражение появляется, значит эгоизм там уже точно есть. Можете не сомневаться, потому что бескорыстный человек не раздражается, он спокоен всегда, умиротворен. Раздражается только эгоистичный человек. Раздражительность означает присутствие эгоизма. Как определить, что человек святой? Его невозможно вывести из равновесия. Его ни за что не зацепишь. Второй враг человека называется гнев или раздражительность, и это сила, которая возникает из-за того, что нам не служат, не служат, не делают так, как мы хотим. У женщин это проявляется в виде обиды. Обида — это скрытый гнев. Вообще женская природа, она тайная природа. Это нужно для того, чтобы влюблялись в женщину, Вообще в женщину можно влюбиться только в том случае, если она не подозревает о своих недостатках. Когда женщина смотрит в зеркало и искренне думает, Господи, какая я красивая, какому дураку досталось, тогда люди воспринимают ее как богиню. Ну, понятно, что женщина знает о своих недостатках, но она быстро о них забывает. Так создана природой, чтобы люди влюблялись друг в друга. Это хорошо. Поэтому, когда женщина смотрит на себя в зеркало и видит, что она красивая, это хорошо, а не плохо. Надо обязательно видеть, что я красивая, краситься, улыбаться себе в зеркало и улыбаться с этим чувством другим. Женщина обязательно должна всех обманывать. Она не должна показывать свое истинное состояние сердца. Она должна всегда выглядеть красивой и привлекательной, чего бы внутри не было. И это хорошо. Так женский эгоизм имеет скрытую природу. И когда женщина обижается, когда женщина обижается на близких людей, она верит, что это не гнев что ее обида — это хорошая вещь, вообще хорошая. А вот он разгневался, и это плохо. И общество поддерживает женскую обиду. Например, если женщина обиделась, все против того, на кого она обиделась. Но на самом деле это тот же самый гнев, но по-женски. Общество всегда будет на стороне женщин стоять, в любом конфликте. И это хорошо. Потому что женщины должны быть защищены обществом. Женщина должна быть под защитой. Она должна чувствовать себя комфортно. Тогда она становится доброй. Она может заботиться обо всех, служить. Как есть женский гнев, это обида. Есть мужской. О мужском, видите, я сильно много не говорю, потому что его невооруженным взглядом видно. Здесь ничего, не объяснять нечего. Все и так понятно. Так что такое гнев? Это сила, которая из нижних психических центров поднимается вверх в виде огня, психического огня. Она выходит через глаза. И если вы видите, что ваш близкий человек, у него взгляд застыл, два признака гнева, взгляд застыл, и глаза начинают краснеть, то тогда дальше не пытайтесь ему что-либо объяснять, Потому что когда враг этот в полной степени вышел наружу, у человека не работает разум, каким бы разумным, интеллигентным, порядочным, сильным и возвышенным он не был. Если гнев вышел наружу, то в это время есть только один способ отношений с человеком — это держаться от него подальше. Если вы ему скажете, извини, я что-то в туалет захотела, даже если вы не захотели, и посидите в туалете минут 10, хоть он будет туда стучаться, то вы сделаете правильно. Потому что вы не дадите ему возможность сделать глупости, сами не будете делать глупость. Теперь, если вы увидите, что глаза начали краснеть у близкого человека, дальше в глаза ему не смотрите. Потому что гнев — это сила, которая мгновенно передается другому человеку. И безумие, оно в этом случае становится на двоих. И сколько вы в это время посуды побьете, вы не знаете. Это уже невозможно предвидеть. Поэтому гнев, он вспышкой, как, как вулкан. Он выходит, и потом человек успокаивается. Поэтому лучше всего сбежать от вулкана. Лучше подальше от него выйти, потом можно посмотреть, какая, какой кратер там. Это не проблема. Но сначала надо сматываться. Против лома нет приема. Теперь поднимите руку, кто знает человека, который никогда не гневается. Вы ошибаетесь, ошибаетесь, сто процентов ошибается В этом мире нет ни одной личности, которая бы не гневалась. Даже создатель этого мира не то гневается. Гнев – это неизбежная вещь. Но есть святые люди, святые люди, они тоже могут гневаться, если это касается оскорбления Бога. Но ввести их в состояние гнева невозможно. Вы не сможете их сделать гневливыми. Я никогда не видел, как мой духовный наставник гневался в моей жизни. Никогда не видел. Но я знаю, что это было, когда оскорбляли Бога. Он приходил такое чувство... Похожее на гнев, но это духовное чувство, на самом деле. Бывает духовный гнев. Бывает священный гнев. Когда человек священную войну ведет, тогда это благородный гнев, которым он сражается с врагом. Такое возможно.